Всем привет! Меня зовут Лара Шум, я коуч по актерскому мастерству, а еще я каждый четверг в 19.30 выхожу в прямой эфир с какой-нибудь интересной темой. Сегодня тема будет основана на реальных событиях. Я буду рассказывать сегодня об одной интересной девушке, чудесной и замечательной, которая меня удивила и обрадовала одновременно. Вот так вот. Что ж, Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, и каждый четверг 19.30 добро пожаловать ко мне на прямой эфир, где вы можете задать мне вопросы, я отвечу, посмотреть предыдущие мои передачи и вообще э, дружить со мной, скажем так. Вот. Ну что ж, э, смотрите, я расскажу сегодня об одной девушке, э, красивой девушке, она выглядит довольно-таки привлекательно, у нее модельная внешность. Но приехала она, друзья мои, в Москву из э, далекой глубинки, где-то там в России. Да? Причем где-то там в России, в далекой глубинке, она получила актерское образование и приехала в Москву два года назад. Мы с ней познакомились на съемочной площадке и вот как раз... Э, там она мне рассказала свою интересную историю, которая, еще раз повторюсь, меня удивила и обрадовала. Сейчас я возьму телефон и отключу звук у него, потому что, видимо, я забыла это сделать. Так, вот, теперь я это сделала. Отлично. Ну что ж, продолжим. Речь пойдет о том. О нашем выборе вообще в жизни, да, как мы выбираем все же, или деньги, или мечту, или мечту, или деньги. Согласитесь, что э, большинство все же не зарабатывают на своей мечте, да, и большинство все-таки оставляют где-то свою мечту лежать, пылиться, и достанут они эту мечту, или не достанут вот это, конечно, большой-большой вопрос. Итак, она приехала в Москву, и, конечно, человеку надо было устроиться куда-то на работу, да, Москва требует денег, снять квартиру, это вот в данный момент нужно подъемные где-то 100 тысяч, потому что надо заплатить и за первый, и за последний месяц, вот, и она устраивается на работу, как, в принципе, большинство, да, живущих, во всей стране и она попадает в очень такой нехороший коллектив, где тебя подсаживают все время, за твоей спиной обсуждают, директор э, еще же к тому же напрягает эту обстановку, да, создает атмосферу неработы, вот сам в принципе, да, способствует Этому. И причем мы сейчас все понимаем, что мы или были когда-то в таком коллективе, да, или э, мы сейчас работаем в таком коллективе. Это сплошь и рядом. Не знаю, как за рубежом, но в России по крайней мере вот такое сообщество змей это как бы, знаете, общепринято. Девочка приехала, поработала и решила все же, что она уволится с этой работы, и через два месяца она оттуда сбегает просто-напросто. Затем она устраивается еще в одно место, в дорогой, хороший, престижный ресторан, где ее зарплата плюс чаевые, а работала она официанткой, выходит в районе 200 тысяч рублей. Итак, вы представляете, да, а, зарплата девочки за один месяц составляет 200 тысяч рублей. Что это значит для Москвы? Для Москвы это очень хорошие деньги. То есть можно снимать отдельно, позволить себе хорошую квартиру, и у тебя еще останется много-много денег для того, чтобы жить. Но я вам сейчас напомню, что девочка приехала в Москву для того, чтобы сниматься в кино. Итак... Она понимает в один прекрасный момент, что у нее все силы и энергия уходят в эту работу. Она понимает, что она не занимается своим любимым делом. Она отложила свою мечту куда-то там. Но у нее хорошая зарплата, и она это тоже понимает. То есть примерно так: через два года она может позволить себе купить квартиру где-то в Подмосковье, причем не беря ипотеку. Или, что более вероятно, она, скорее всего, там вышла замуж, потому что девчонка очень симпатичная, причем у нее такой хороший, добрый нрав, да, приятная такая в общении спокойный характер вот и она бы жила и каталась как сыр в масле и вот у нее встал выбор или деньги или все же ее мечта ребят вы уже наверняка поняли да что девчонка ушла с этой работы она не смогла там она сейчас в данный момент снимается работает как актриса причем снимается везде и в массовке, и в групповке, и в эпизодах. То есть она сейчас везде, везде, везде, так уже где-то полтора года. Она говорит, да, Лар, я устаю, но я занимаюсь своим любимым делом. Да, там было 200 тысяч, но здесь душа, душа поет. И ведь реально, смотрите, мы снимались с ней, когда познакомились, на улице. Она играла Снегурочку, я играла бабу-ягу несколько часов. Съемочных у нас идет на улице минус 4 градусов, Я в теплом э, пальто, мне повезло, а она э, в костюме Снегурочки, причем почему-то взяли в аренду он очень э, тоненький, она замерзает, э, дубль заканчивается, ее тут же одевают ей пальтишко. Да, она э, э, вот так вот отогревает свои руки, но при этом. У нее в глазах счастье, я сейчас понимаю, что многие из нас не могут себе этого позволить по каким-то определенным причинам. И у многих из нас сделали выбор в пользу стабильности и в пользу денег. У каждого на это есть своя причина. Но я сейчас, друзья мои, вот к чему: если у вас есть мечта, да хобби, увлечения. Вспомните сейчас об этом. Может, когда-то вы в детстве мечтали вязать игрушки, и в данный момент вы работаете бухгалтером. Может быть, вы мечтали танцевать, да? а в данный момент вы опять работаете бухгалтером. После этой передачи просто сядьте, вспомните, достаньте это свою мечту, сядьте и попробуйте сделать хотя бы шаг навстречу своей мечте. Вот вспомните эту девчонку, которая сейчас ходит на съемки, которые не, не оплачиваются, знаете, не миллионами. Там хватает чисто заплатить за квартиру и на еду и на проезд. Все, и мы не знаем, исполнится ли ее мечта и снимется ли, э, снимется ли она в итоге в главной роли. Но ну, давайте мы сейчас пожелаем этой девчонке мысленно пошлем лучше того, подвинем ее энергетически, к тому, чтобы все-таки ее мечта исполнилась ведь она такая большая молодец. Она рискнула и сделала. Она из маленького городка переехала в Москву с образованием, которое в Москве вообще никакой роли не играет и делает вот эти вот свои шаги к своей мечте. Давайте мы ей просто пошлем лучик, лучик счастья, победы, удачи. Ведь мы с вами это можем сделать. А теперь обратите внимание на себя. Вот подойдите к зеркалу, и если у вас сейчас вы увидите в зеркале потухшие глаза, вы где-то потеряли свою мечту, попробуйте сделать. Я не призываю вас сейчас бросить все и создавать свою мечту, да. Я призываю вас к тому, чтобы сделать хотя бы маленький шаг навстречу к вашей мечте. Ведь можно хотя бы, да, если вы мечтали раньше танцевать румбу, то можно записаться э, каки, на какой-нибудь на какие-нибудь танцевальные курсы и начать учить эту румбу. Можно хотя бы взять э, уроки, посмотреть в Ютубе, набрать «Хочу научиться танцевать румбу» и дома уделять хотя бы 15 минут тому, чтобы учиться танцевать румбу. «Я хочу, чтобы у вас глазки стали блестеть» как у той девчонки, которая мерзла на морозе несколько часов, но она наслаждалась своей работой, тем, что она актриса и тем, что она играет роль. Причем, знаете, вот так вот интересно, мы тоже разговаривали по поводу вот ролей, и она сказала, Лар, ну вот что, я, конечно, понимаю, что сейчас я играю только стриптизерш, секретарш, проституток. Ну, внешность у нее такая, да. Но ведь я работаю по своей специальности. Я актриса. Это моя специальность. Это моя профессия. И я не трачу свою энергетику куда-то в другое место. Вот как-то так. Пожалуй, на сегодня все. Это действительно. Девчонка, вы можете с ней познакомиться, посмотрев 31 числа, выйдет этот чудесный фильм, где я буду играть Бабу-Ягу, ну, причем такую сексуальную Бабу-Ягу, современную, да, и вот эта девочка, она будет играть Снегурочку поэтому вы можете с ней лично познакомиться. 31 декабря 2021 года я скину ссылку на просмотр этого фильма в своих сообщениях, да? следите, это в сообществе, и сделаю анонс обязательно, да, поэтому следите за этим. И если вы, ребят, исполнили свою мечту, Расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если вы делаете шаги навстречу к своей мечте, пожалуйста, оставьте это в комментариях, поделитесь. Пусть люди, которые будут читать комментарии, будут понимать, «Вау, раз у него получилось, то у меня получится». Делитесь этим. Давайте поддерживать тех, кто отчаялся в том, что его мечта когда-то исполнится. Вот это я к чему. Так, давайте я посмотрю, есть ли а, какие-то комментарии. Угу. Так, что ж, тогда а, давайте до следующего, до следующего четверга в 19.30 я вновь выйду в прямой эфир. И 31 декабря я верю в то, что вы, мои дорогие зрители, обязательно посмотрите фильм с нашим участием. С той милой девчонкой, которая Снегурочка, и со мной которая будет играть Бабу-ягу. И кто же победит? Добро или зло? И какой же вы сделаете выбор? Мечта?